Так. и якутский шаман признан опасным для себя и окружающих. Вот. там, консилиум врачей-психиатров признали его опасным для себя и окружающих. Удивительные врачи, да? То есть, они должны поставить диагноз и всего лишь, а все остальное это дело суда. В данном случае они, видишь, какую-то юридическую формулировку выдали, опасную для себя и для окружающих. Я как-то, честно говоря, не понимаю, о чем это они. Ну, понятно, что в свое время была вяло текущая шизофрения там и так далее. Я думаю, что сейчас они такие диагнозы и будут ставить специально, поскольку нужно карательную психиатрию запустить на полную. И ты вот знаешь, я думаю, масса э, врачей, кто занимается психиатрией, вот такие, как, которые лечат в кавычках шамана, они, конечно, подвергаются ежедневно ну, очень серьезному воздействию, общаясь с психами, и сами часто сходят с ума. Вот у меня предположение такое, после революции мы обязательно это предположение как-то ну, реализуем, да? что вот те люди, которые ставят абсолютно здоровым людям, занимающимся политикой, диагноз психиатрический какой-то, они сами нездоровы. Я думаю, что это будет общий, как бы, канва, общий признак того, что человек нездоров, то, будучи психиатром, поставил здоровому человеку какой-то... Диагноз, связанный с психическим заболеванием. То есть это уже будет признак того, что этот психиатр нездоров и что его пожизненно надо лечить в дурнике. Но мне так кажется, потому что вдруг он выйдет из дурника, будет еще как-то чудить, может зарежет кого-то. Поэтому все психиатры, я озвучу, если я стану президентом в России, то все психиатры, которые хоть раз поставили по политическому какому-то деятелю диагноз, Психическое заболевание, любое психическое заболевание здоровому, здоровому, которого мы проверим, он будет признан здоровым, мы всех этих психиатров будем лечить психушки пожизненно за счет государства. И никогда их не выпустим. Я хочу, чтобы все психиатры это услышали. Это абсолютно серьезный подход. Я клянусь, что я так сделал. Чтобы никогда в жизни больше этого не происходило, потому что я уверен, что только психически больной человек может поставить диагноз психически здоровому человеку, что это больной. Только психически больной психиатр. То, то есть тот, ну, который заболел в психушке в связи с тем, что там ну, очень, так сказать, серьезное давление какое-то, властями на него оказывалось и так далее, и так далее. Чтобы потом они не обижались, потом не говорили, что мы психически здоровы, а нас лечат в дурнике. Не обижайтесь, так и будет. Будете лечиться. Не будете в тюрьме сидеть, я вам обещаю. Будете лечиться в дурнике. На самом деле... Он... Аналогию можно провести, знаешь, с хирургом, который берет больного с улицы и ампутирует ему ногу. То есть ты не можешь здорово. То есть ты не можешь, они рассматривают, ну, психиатры взяли там что-то, накололи каким-то там. аналогия-то вот такая. Ты взял здорового человека, оттяпал ему лапу и выкинул потом инвалидом. То есть это примерно то же, что делают психиатры сейчас. Ну да, -да.